Джерсы очень любят печенье, блинчики. Теперь знаю, что торт тоже любят. Они разорвали его за полминуты. Даже заснять не успели. Отмывали их от крема полдня. Зайка, покажись, пожалуйста. А ну-ка, покажи мордочку. Покажи морду. Коко. Ага. Белая. коко -ко. Где коко -ко -ко? Где? Где? Ну? уделанные Ой. сейчас подожди С -с -с, ты тоже помыться да тебе У -у -у. тоже надо помыться конечно надо с такой претензией ко? Да, да. Ты хорошо придержишься. За... Ага. Она далеко не уходит. Она еще хочет. Ты поняла? Угу. Получишь то, что получила только что предыдущая курица ванную. А что ты ела-то неаккуратно? Как девочки кушают? Ножом и вилкой. Тихо, тихо, тихо. тихо. И свинюша. Так, беленькую надо посмотреть.